Привет, народ! Вещает Антон. Что ж, мы снова собрались с вами тут, чтобы кое-что обсудить и посмотреть. Из названия вы, наверное, поняли, что сегодня речь пойдет о классных, интересных велосипедах, которые я подыскал на просторах интернета. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Ставьте лайк и не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Погнали! Эй, вы зачем детей посадили на велосипед? Они же за дорогой не уследят. Стоп, назад. Что? Это беспилотный велосипед? Вы сейчас серьезно? Прикиньте, это же можно заниматься чем угодно во время поездки. Вы сможете спокойно читать книгу, смотреть прекрасные виды. Ладно, помечтали и хватит. Не хочу вас расстраивать, но я обязан это сказать. Видео про беспилотный велосипед – шутка. Да, компания Google решили очень заморочиться и подготовить сногсшибательную постановку к 1 апреля. Но, блин, это реально могло быть шедеврально. Google, подзадумайтесь над реализацией чего-то подобного. Пожалуйста. Так-так-так, посмотрите на это. Этот велосипед совсем не имеет спиц. Ни одной. Удивительно? Безусловно. Единственный вопрос, возникающий у меня, насколько тяжелые и прочные колеса. Спицы же облегчают саму конструкцию, да и помогают обеспечить прочность колеса. Если говорить о колесах, шинах, то они полимерные. Недостаток тут один. Будут немного сильнее чувствоваться кочки, потому что амортизации у таких колес меньше. Но прикол в том, что на них получится проехать намного больше, чем на обычных. Да и выглядят они намного лучше колес со спицами. Согласны? Окей, Ауди не перестает меня удивлять. Они серьезно выпустили электровелосипед? Реально, красавчики. Получилось классно. Велосипед разгоняется до 80 км в час. Но я бы не советовал гонять на такой скорости. Я за безопасность. Кстати, двигатель творения Audi сейчас находится в книге рекордов. Он чертовски хорош. Рама велосипеда легковесная, состоит из углеродного волокна. Еще одна интересная особенность чудо транспорта – универсальность. Люди, обожающие спорт, могут самостоятельно покрутить педали, а остальные могут воспользоваться электрическим двигателем. Ладно, есть у велосипеда один минус – цена, ведь он стоит около 20 тысяч долларов. На эти деньги можно купить машину, ну или велосипед Ауди. Что бы вы подумали, увидев на улице человека с рюкзаком? Наверное, ничего, ведь многие так ходят. А что бы вы сказали, увидев, как этот рюкзак превращается в скутер, а? Да, это не совсем велосипед, но это скутер, который очень похож на велосипед. Поэтому пусть будет здесь. Будем называть его велосипедом, чтобы он не был белой вороной в подборке. Так вот этот велосипед безумно крошечный. Интересно, что, несмотря на свой размер, он выдерживает 100 кило. Кстати, говорят, что в вертикальном положении он может снять напряжение с плечи и шеи. Тут ничего сказать не могу, сам не пробовал. Однако, если доведется, то обязательно поделюсь опытом. Мужик, закос на Карлосона получился чуток кривым. Может, подумаешь еще раз? Ну, блин, не только у меня же складывается такое впечатление, что он сейчас поедет по взлетной полосе и взлетит на этом вентиляторе. Слушайте, ну чистое мое мнение сейчас будет. Выглядит круто, даже очень. Парень молодец. Это ручная работа. Мне сложно говорить что-то плохое, ведь человек очень старался. Но пропеллер из листового металла только утяжеляет велосипед. Он быстрее от этого не поедет.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 Подожди, колеса вообще-то должны быть одинаковыми, скажете вы. Нет, это велосипед новый, ответят знатоки и будут абсолютно правы. Создатели убрали с полок свой черновик, доработав его и выставив на витрины сие чудо. Теперь в велосипеде доработана рулевая ось. Кроме того, он стал более стабильным и безопасным. Теперь о колесах, которые бросаются в глаза. Диаметр переднего колеса сейчас составляет всего ничего 36 дюймов. Заднее колесо уже реально приемлемого размера, 24 дюйма. Также велосипед теперь имеет два скоростных режима. Это творение предназначено для езды по городским дорогам. Но, блин, даже для городских дорог это вообще не практично. Либо они должны быть идеальными, что встречается достаточно редко, либо, извините, так что ли? На обычном велосипеде всегда можно было подняться, встать на педали, если дорога оставляет желать лучшего. Как это сделать на таком велике? Никак. Ради этого велосипеда компания Бринку вернулась на рынок, немного сменив ассортимент продукции. Теперь они по большей части топят за электрические мопеды, велосипеды и мотоциклы. Одним из их изобретений и является этот горный велосипед. Он электрический, поэтому люди, не желающие сильно напрягаться, снова могут ликовать. И еще один велосипед сможет ехать без человеческих усилий. У велосипеда 9 скоростей, дисковые тормоза и длинноходная подвеска. Весит он вовсе немного – 30-40 килограмм кататься на таком велосипеде можно практически где угодно, ведь у него внедорожная резина. В Испании сия чудо вы смогли бы приобрести за 4800 евро, а это примерно 325 тысяч рублей. Купили бы? Так, подождите, какой у него рост? Два с половиной метра? Три? А, это просто велосипед такой маленький. Окей, интересная задумка, вопросов нет. Ага, и снова электрический велосипед. Кстати, у него три режима езды. Ручной, электрическая мощность, мопед. Разгоняется такой велосипед до 30 км в час. Ну, безопасность наша все. Мини-велосипед складной с легкой алюминиевой рамой. Я уже говорил, что он очень маленький. Так вот сейчас вы сможете понять его габариты. В развернутом виде его размер 102 на 50 и 5 на 94 сантиметров. А в свернутом 102 на 20 на 72 сантиметра а высота педалей вообще 10 сантиметров от земли. Этот небольшой чудо-транспорт сможет выдержать до 120 килограмм. Невероятно, правда? Короче, я в восторге от этого велосипеда. Надеюсь, что вы тоже. Давайте дальше. Окей, это просто классный электровелосипед. Да, ничего такого необычного, просто классный. Вот и включил его в подборку. Итак, это творение мото Парила. Уже плюс. Максимальная скорость велосипеда 25-32 километра в час. Ну, сойдет. Весит он 38 кг, что относительно неплохо. Кстати, у этой модели разные варианты двигателей. 250, 500 и 750 Вт. Велосипед с двигателем на 750 Вт и будет иметь скорость 32 км в час. Остальные получатся не такими мощными. Батарейка у велика съемная. одного заряда хватит примерно на 80 км. Зарядить полностью можно за 8 часов. Годно, ничего не скажешь. Если вы хотите купить этот электровелосипед, но вас не устраивает только цвет, то спешу обрадовать. Велик доступен во многих цветах. Ясно, не только Audi старается удивить всех своими изобретениями. BMW создали электровелосипед. Ну что ж, сделали, давайте посмотрим на него. Я не удивлен тому, что велосипед оснащен двигателем с тремя режимами. Режимы созданы для удобства передвижения по различным поверхностям. В зависимости от того, где вы едете, велосипед сможет набрать абсолютно разную скорость. На велосипедных дорожках 25 км в час, на улицах 45, на проезжей части 60 км в час. Ладно, это реально впечатляет, молодцы. Мощность батареи тоже хорошая, она составляет 2 кВт час. На одном заряде вы сможете проехать 75-300 км. Дальность зависит от режима вождения. Я доволен тем, что BMW решились на выпуск чего-то нового. У них получилось неплохо. Красавчики, продолжайте в том же духе. Ашалеть.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 делитесь мнением в комментариях а что электробайк делает в этой подборке почему все электрическое вы совсем рехнулись там все нет никто не рехнулся просто этот электробайк правда классный я не могу этого оставить просто так электробайк кенда обеспечит вам быстрое и комфортное перемещение в любую точку города кроме того этот байк электрический поэтому он практически не несет вреда экологии да это же плюс не надо тут спорить Честно, без понятия, что сказать про этот байк. Он просто мне понравился. Ё-моё, что это? А, самодельный велосипед. Слушайте, а это очень даже интересная и сумасшедшая разработка одновременно. Интересно, кому пришло в голову смастерить это? Я в шоке с размеров. Сегодня уже был гигантский велосипед, думаю, им стоит посоревноваться за первое место. Кстати, а за острые углы ничего не предъявит. Если не успеешь вовремя затормозить, то думаю, человеку, в которого подобное въедет, будет не сладко. А так-то классный велик. Уверен, что каждый захотел бы на таком прокатиться. Желтый как цыпленок. Честное высказывание про этот велосипед. Просто посмотрите, сколько желтого цвета. Это электровелосипед G12S. Его преимущество мощная батарейка, хороший задний амортизатор, одиночный дисковый тормоз. Максимальная скорость этого желтого зверя 70 км в час. Транспорт предусмотрен как для простых поездок по городу, так и для загородных поездок. В общем, байк хорош во многом, но не в цене. Ведь такое счастье обойдется владельцу в 9400 долларов. Не знаю, как вы, но я бы посмотрел более бюджетные варианты. Что скажете на этот счет?